Всем привет! С вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сегодня нам представилась великолепная возможность поговорить о том, какие апартаменты покупать для зарабатывания денег и какие апартаменты покупать для проживания. Часто вы слышали, я уверена, что покупать апартаменты для проживания на первой линии пляжа это ну, как бы не очень хорошо, потому что шумит море, потому что быстро происходит окисление каких-то железных поверхностей, разрушаются здания. Ну, очень много кошмаров, я тоже и читала, и слышала. На самом деле, если вам нравится море, если вам нравится шум прибоя, если вас он успокаивает, то нет никаких препятствий к тому, чтобы жить на первой линии пляжа, в хорошей урбанизации, в хорошем доме, сейчас строят по-другому. Я не знаю, мне кажется, что и рыбацкие деревушки, рыбацкие хижины не разваливались от того, что вот этот вот соленый бриз как-то вот им мешал. И если говорить о ветре, вот я сейчас мы находимся в сан луис де савинейс В принципе, сколько раз я сюда приезжала, здесь какой-то ветер был всегда. Мне казалось, что да, здесь ветрено. Сегодня очень тихая погода, очень хорошо. И если действительно нравится, вот мы проснулись, и шум моря. Это прям нереально. И вчера вечером даже спать не могли лечь от того, что как это хорошо. Ну, то есть это по поводу того... Покупать ли апартаменты для жизни на первой линии? Вот я специально показываю вам э, жилые комплексы, да, они в, в отличном состоянии, в них нет плесени. На самом деле, вот все, что Знаете, шаблоны, которые существуют, они существуют, а, а для чего-то, ну, для чего-то, и б, то есть все времена меняются. Ну, не видела я, извините меня, разрушившихся домов от того, что они стояли на первой линии, это раз. И действительно, мы снимали квартиру на первой линии, как только приехали сюда, даже 20 лет назад. Это были, была потрясающая квартира, эти дома до сих пор стоят, и никакой сырости. Ну, то есть я хочу просто развенчать вот эту вот а, историю о том, что а, и на первой линии ни в коем случае не покупайте. Замечательная черенгита, лежат дрова для готовки. Да, такой вот естественный зеленый островочек на пляже. Очень много мы продавали вот в этих домах Первая линия И тоже постоянно, ну, разные мнения по поводу того Постоянный спор, о чем мы продолжаем Стоит ли покупать квартиру на первой линии Вот вам, пожалуйста, первая линия До пляжа метров 150, да, наверное, 200 Даже, нет, ну поменьше, конечно Но тоже первая линия Все, смотрите, за каким шикарным заборчиком Внутри инфраструктура в виде бассейнов Прогулочных площадок и э, вот мы одну калиточку прошли, сейчас вам еще одну покажу. То есть вот сразу можно выйти на пляж. Тоже очень хорошая тема. И когда идет пустое обсуждение, как плохо жить на первой линии пляжа, то есть первая линия, она тоже разная, в зависимости от того, что вы ищете, что вы выбираете. Вот это, конечно, для меня прям очень интересно. Квартиры сдаются хорошо здесь. И как бы волна в балкон не бьет. И очень хорошо сделано. Видите буквы П, потому что с той стороны трасса. Вот так вот буквы П закрыт закрыта у Если выбирать квартиру внутрь двора, она будет тихая, приятная с отличным видом. Если выбирать, естественно, квартиру с видом на трассу, то весь коленкор пропадает сразу. То есть вот очень много нюансов. Недвижимость как человек нет ни одной одинаковой квартиры, поэтому и подходить к этому надо максимально серьезно. Вот еще один образец. Первая линия пляжа, бассейн, спортивные тренажеры. И, конечно же, огромнейшим плюсом является вот этот вот выход на пляж, да, то есть вот прям дорожка, пожалуйста, тебе открытое пространство. Сказать, что оно прям совсем-совсем-совсем-совсем ну, близко, нет, потому что есть говорит подушка воздушная между но это первая линия да это очень старые дома это одни из первых домов которые были здесь построены но если задаться вопросом будут ли они сдаваться в аренду будут ли они пользоваться спросом по моему ну как бы вопрос ответ очевиден правда что касается покупки квартиры для аренды вот сейчас для аренды для зарабатывания денег и я сейчас буду говорить о краткосрочной аренде Смотрите, краткосрочная аренда – это аренда в сезон. Она рассчитана под, под туристов, которые приезжают отдыхать. Большая-большая ошибка считать, что то, что нравится мне, нравится и всем остальным. На самом деле это совершенно не так. Покупая квартиру для аренды, для зарабатывания денег, вы прежде всего должны понимать, что понравится вашим туристам. Давайте пойдем по шаблонам. То есть, если человек едет на Средиземное море, ну, само за себя говорит да то есть мы едем на море и многие из вас едут в испании конкретно на море не вино пить не сырые есть там не хамоном наслаждаться а вы едете на море поэтому если естественно вы ищете квартиру на море на первых линиях всегда квартиры дороже то есть заработок ваш всегда немножко выше нежели в другом каком-то месте какие что нужно показать своим клиентам да что на что нужно обратить я уже купила квартиру Поэтому на что нужно обращать внимание при покупке? Насколько удобно и насколько какой сервис вы можете предоставить, вот именно покупая те или иные э, апартаменты для аренды. Сегодня мы говорим о морских апартаментах думайте всегда о своем клиенте что вы ему можете дать то есть как ваши апартаменты облегчат или улучшат, украсят его жизнь вот это вот основной критерий не думайте нравится ли вам потому что вам может и не нравиться, вас может и укачивать вам может показаться что дом какой-то не такой о котором вы мечтали или еще что-то думайте о том как это будет выглядеть вот на каком-то коммерческом сайте или как вы ее подадите людям которые едут на средиземное море которые едут купаться загорать и так далее скоро здесь построить новый дом смотрите видите вот это вот поле построить новый дом вот здесь вот уже висят флаги уже кто будет строить и очень важно да перед тем как выбирать себе новый дом смотреть что вокруг здесь очень красиво очень тихо что это окраина нашего района это вот наша любимая собачья площадка, за которой безумно ухаживают. Смотрите, какая прелесть. Вот эти вот цветочки. Вот. А напротив спортивный комплекс, спортивная школа. Район, в принципе, у нас очень такой молодежный, удобный для людей с детьми. Но все остальное надо посчитать, подумать. Вряд ли квартира, купленная с целью сдавать ее в туристический сезон будет интересно вашим клиентам в, районе, в нашем районе, да, скажем так, потому что детский спортивный комплекс даже с такими шикарными полями для игры в футбол, с бассейнами и всеми делами, для них это будет вряд ли актуально. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть по сторонам. Заранее. Вот смотрите, у нас здесь библиотека и театр. Опять же, туристам. И тем более в летний сезон, когда нет спектаклей, это будет вряд ли интересно. Поэтому, каким бы прекрасным наш район не был при подъезде, когда вы подъезжаете да, к одному из домов на просмотр квартиры, обращайте внимание, что вокруг. Потому что районы так и создаются для определенной целевой аудитории. Вот такая школа у нас здесь. Да? школа. Опять же, туристам она ни к чему на ценообразование все эти моменты влияют, если мы посмотрим на, на этот момент с другой стороны, для долгосрочной аренды, для семей с детьми, великолепное место, прям великолепно, будет улетать, причем чем зря, у нас еще есть садик муниципальный, единственный фон Хироле, не частный, а муниципальный, поэтому... Вот такие выводы нужно делать обязательно. Наши парки, я вам уже рассказывала. Здесь возле каждого дома, за каждым домом парк. Прошу прощения за звуки, потому что стригут газоны. Придется немножко напрячься со звуком. Вот, но вот эти вот безумные детские парки, прикольные, маленькие, ну, такие зеленые очень, вот с тренажерными, с тренажерами. Причем вот я уже обращала где-то внимание вот эти тренажеры находятся в тени поэтому утром можно вот сюда приходить и заниматься спортом посмотрите какая красота вот. но если мы покупаем с целью заработка да вот эти все плюсы они ими являться точно не будут если мы реально подходим к вопросу да и сейчас говорим о долгосрочной аренде допустим Нужно посчитать. Конечно, тот процент вы не получите, но это стабильно. И тоже плюсы, определенные плюсы и минусы есть в, каждом, в каждой квартире, в каждом объекте недвижимости, как и в людях. история это когда ваши апартаменты ваши квартиры находятся на первой на второй линии пляжа вот в такой красоте даже если сейчас сделать фоточки и выставить их на любой сайт по аренде естественно преимущество первой линии доступности к морю а ночью И море реально в пешей доступности да? ну, в пешей даже не только что в пешей можно даже очень Смотрите, какая красота. Вот, квартиры да? в аренду можно ли зарабатывать с этих квартир О, и сколько они должны стоить вот она первая линия пляжи рестораны бары и сколько можно на этом зарабатывать в зависимости от вложений. То есть, опять же, дальше включается чистая математика. И Это очень-очень важный момент, потому что не все будет приносить прибыль, если оно находится на первой линии. Закинул старик в море невод и вытащил старик золотую рыбку. Чего тебе хочется, старче? Отпусти меня, и я выполню любое твое желание.